Вот когда я уйду на пенсию, тогда, может, будет интересно. А так, что сказали, то и делаю. И пофиг, что это, люди страдают. Всем привет. Сегодня шокирующее видео. Такого вы еще не видели и не слышали. На канале Сургутнадзор вы, наверное, уже видели. Видео называется ЖКХ-террор. От 3 и от 2 февраля. Еще одно видео, когда меня отпустили. Можете сами посмотреть, увидеть, что происходило. Я расскажу о том, что происходило 3 февраля. Сразу скажу, что все записи уже давно хранятся в надежных местах, и если что-то со мной или с моими знакомыми что-то случится, будет опубликована полная версия. 3 февраля 2021 года то, что я видел и слышал сам. 2 февраля 2021 года мне отключили свет. На следующий день мне повторно отключили свет. Дальше события буду озвучивать, то, что происходило 3 февраля. Позвонил 102 сказал, что угроза жизни. Позвонил 102 и вызвал МЧС. Проигнорировали. Через пять минут пятьдесят секунд приехал наряд полиции. Под угрозой применения физической силы меня задержали и доставили в полицию. По статье 19.13 заведомо ложный вызов. В отделе полиции в 10.55 Луценко Дмитрий Николаевич, начальник отдела полиции номер три. Тот самый Дмитрий Луценко, который меня дважды в 2018 году направлял в психушку. Он же был начальником отдела Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сотрудники которого крутили не только меня три месяца, но и все, все мое окружение, и пытались сделать из меня террориста, экстремиста, и в итоге сдали психушку, в которой меня не кололи, ни пичкали, удерживали 62 дня незаконно, то есть лечения не оказывалось. Вышел по апелляционному определению. Также я там увидел Евсеева Геннадия Вячеславовича. Это замначальник отдела полиции номер 3. Вот он, Евсеев, в 2018 году, он применил физическую силу не только ко мне, но и к женщине, э, стаскивал ее с... Это, по лестнице вниз, со второго этажа отдела полиции номер 3, и повредил ей ногу. Вследствие чего у женщины возникла травма, которая требует операционного вмешательства. Так вот, Луценко и Евсеев лично вышли посмотреть на меня, как меня привели в отдел полиции. У меня изъяли все вещи и телефон под угрозой статьи 19.3 «Неповиновение законному распоряжению». Завели за решетку в дежурную часть, то есть лишили свободы. В 10.44 в отдел полиции номер 3 приехал... И в 10.54 уехал на машине Honda пилот Русин Алексей Александрович, директор ООО «УК ДСВЖР». Та самая управляющая компания, которая и предъявляет претензии по оплате якобы долгов за коммунальные услуги. Со слов сотрудников полиции он привозил документы. Я предполагаю, что он вступил в сговор с начальством отдела полиции номер три, Непосредственно дал указание. Об этом я озвучу позже. Через некоторое время меня повезли в ПНД в четвертый раз. То есть дважды направлял Луценко, в третий раз по решению суда и в четвертый раз, как будет дальше слышно, по, возможно по устному приказу Евсеева. В качестве основания указан протокол, подписанный Кондууровым Евгением С. на свидетельствование. Копию мне не выдали. Полицейский статюк Владимир Владимирович при всех врал и отказал мне желание позвонить родным. Угрожал статьей 19.3 и применил физическую силу для того, чтобы доставить в ПНД. Всячески при всех уверял, что мы едем не в ПНД, а просто в больницу. Это происходило прямо на пороге при входе в отдел полиции номер 3. Но как только мы сели в машину, он сказал, что да, едем в ПНД. ПНД завели сразу в приемное отделение. Приемный врач был Боряков Евгений Михайлович. И они сразу начали оформлять. Я сказал и потребовал, чтобы вызвали Гусейнова Фарида Альбертовича. Это тот самый врач, который на мои вопросы, чем мне писать апелляцию, два года назад сказал «пиши кровью». Но я так предполагаю, в этот раз он мне очень помог. Он пришел не один, он пришел с заведующим отделением Марчук Юлией Владимировной. Мы поговорили, и они сказали «пиши отказ». Я попросил... Чистый листок и красную ручку. И красной ручкой на чистом листе написал волеизъявление со смыслом «Запрещаю любое медицинское вмешательство». После чего Боритько сказал «Мы вас больше не задерживаем». Но полицейский статьюк сказал, что лучше пройти в соседний кабинет и пройти свидетельствование. мне Если я откажусь, то будет административка по статье 6.9. Это потребление наркотических средств. Я отказался. Волеизъявление уже было написано. Я сослался на волеизъявление. Боредько распечатал и вручил мне акт с отказом от освидетельствования. Копию волеизъявления моего он отказался заверить. Естественно, у меня не было телефона с собой, чтобы, чтобы все это зафиксировать. Меня доставили обратно в отдел полиции номер три, составили протокол по 19.13. Заведомо ложный вызов. Это административная статья. Административное правонарушение. Личность персоны установили по форме 1П. Мне распечатали повестку-пустышку на следующий день, на 04 февраля 2021 года. Выдали вещи и отпустили. А теперь я поведаю вам об обратной стороне событий, происходивших 3 февраля. Напомню, до суда по ЖКХ на тот момент оставалось менее 8 суток. Суд по ЖКХ должен состояться 12 февраля. Далее по тексту идут мои предположения. Насколько я это все расслышал и распознал. Сразу после приезда Русина Алексея Александровича, директора ООО УК ДСВЖР, та самая управляющая компания, как только он приехал в отдел полиции, Евсеев Геннадий Вячеславович устно дает прямые указания. Надо будет его в ПНД спустить. Вменяем психотропку по статье 6.9, это употребление наркоты, по полной. Поставлена конкретная задача сдать сразу психушку по уголовке за сообщение о теракте. Если откажет, то на мед медосвидетельствование. Если согласится на свидетельствование, то подлить туда, я предполагаю, что в мочу, статья 6.9 и арест и в камеру на 7 суток. Если откажется, то два свидетеля и статья 6.9 и арест и в камеру и на 7 суток. Напомню, до суда оставалось 8 суток. Ничего не получилось и привезли обратно. Надо повторно освидетельствовать на статью 6.9, на наркотики без свидетелей. Они хотели поехать в ПНД повторно, но потом предло... предложили пригласить доктора в отдел полиции. Они искали штатных свидетелей и старых режимных. Не нашли. Хотели прокатить какие-то шахматы. Возможно же на рокировку с бутылками устроить. Они хотели закрыть в камеру на ночь. И, допустим, если бы я пописывал бутылку, то, возможно, была бы подмена. Они приходят к выводу, что ничего не выйдет. Пытались бадрить материалы дела по, именно по 6.9 некому Игорю Ивановичу, потом некой женщине. Никто не брался, потом они звонят неким авторитетам, по смыслу это участковый, и получают характеристику. Никогда не употреблял и денег нет. После этого они решили составить протокол только по 19.13. Это заведомо ложный донос. 4 февраля материалы дела по 19.13 в мировом суде не оказалось. Дальше проходной нас не пустили. Дежурный участковый собственноручно выписал новую повестку на 15 февраля. 2021 года. То есть это сделал не сотрудник мирового суда, а некий дежурный участковый. Он под видео сказал, что он имеет на это полномочия. На мой взгляд прослеживается четкая связь между посещением директором ООК ДСВЖР отдела полиции и попыткой сдать меня не просто в психушку на неопределенный срок, но и попытка оформить по статье 6.9 это за употребление наркоты чтобы я не смог подготовиться к суду, как минимум на семь суток. Я выражаю свое полное недоверие лицам, работающим по контрактам на юридические лица. Отныне ни о какой чести мундира не может быть и речи. Народ, сразу озвучивай на будущее. Я никогда не употреблял ни тяжелых, ни легких, ни химических, ни тому подобных. Вообще ни в каком виде наркотики. И не собираюсь этого делать. Алкоголь я не употребляю более 14 лет вообще ни в каком виде. Даже в виде лекарств. А теперь смотрим, как это все было. Самое главное, для чего это нужно было, чтобы, это... чтобы люди знали эту обратную связь. Чтобы знали, что творится действительно на Дежурная часть УВД по Сургуту, сержант я тема слушаю вас. Как фамилия? Якимов. Якимов? Да. Примите сообщение о совершенном преступлении. А, слушайте, давайте наряд сюда. Тут, чё, какое сообщение На Адрес какой вы говорите? Расквей Консомольский 2116. 21, квартира 16. Что там случилось? Угроза жизни. Что вам угрожает? А, террористический акт. Вот, давайте, террористический акт. Как вас зовут, фамилия, имя, отчество? Живой мужчина, хозяин имени Антон. Еще раз, как? Живой мужчина, хозяин имени Антон. Вам нужна это, я знаю, у вас там система персон, вам нужна это, имя, отчество, фамилия, да? Как вас зовут, фамилия, имя, отчество, и что у вас случилось? Вы мне нормально объясните. Нет, я вам поясняю, смотрите. Я живой мужчина, хозяин имени Антон, а имя персоны, которая вам нужна, Антон Николаевич Булгаков. Что случилось еще раз конкретно? Совершён теракт. Повторно причем дважды. Вчера был теракт и сегодня теракт. Комсомольске 21, 16, ожидайте. Жду. Здравствуйте, вы позвонили в службу. Служба 112 города Сурбута, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Мне нужна служба МЧС, которая занимается экстренными вызовами. То есть произошло отключение от электричества жизнеобеспечивающего это ресурсы. Мне нужно, чтобы это они какого... при... чтобы, чтобы. Как, какого? Электричество. Мне нужно, чтобы... мне необходимо, чтобы они подъехали и восстановили все обратно. МЧС не выезжает. Да не выезжает. Вы, меня... Вы меня соедините скажите, с МЧС? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что какая проблема у вас? Что случилось? Ну, вчера и сегодня уже повторно приходили какие-то хулиганы и отключают это электричество. По какому адресу проживаете? Проспект Комсомольский, 21-16. Именно в вашей квартире Ну отключает электричество не, не в квартире, а на этом в электрощитке в подъезде. В а по управляющей компанию обращались? А что обращаться? Они, они представляются, что не с управляющей компанией, но ни один документ не показывает. Они в масках все. Я откуда знаю, управляющая это компания или нет? Не подождите, Так они что говорят? Они отключают вам электроэнергию за что? За неуплату или как? Ну якобы за неуплату. Они подали исковое, ну, за... они подали исковое заявление. Заседание должно быть через 9 дней, а угу. они уже отключают. Решение еще не принято, они уже отключают дважды. И вчера, Нет, и сегодня... но они имеют право, это в МЧС здесь вообще ни при чем. Вы ошибаетесь, Потому они не имеют права. Ком... Смотрите, управляющая компания сейчас, согласно, я не могу сказать точно, какого закона... Они сейчас имеют право во время был, когда период пандемии, сейчас э, они отменили сами управляющую компанию, они имеют право отключать сейчас электричество за неуплату. У вас есть неуплата за электроэнергию? У меня нету. За квартиру. У меня нет. Ну, так что вы говорите, да вы говорите, что отключают за неуплату? Так это они так говорят. Они ни одну бумагу не показывают при этом. Ни договор управления, ни лицензию, ни доверенность, вообще ничего не показывает. Ну, какая лицензия должна показать, какой договор у вас есть с управляющей компанией? Нету. Вы откуда знаете? Ну а как нету? Вы... Потому что я знаю, вы должны заключать договор, у каждого человека есть. А у меня нету. На... Ну так вот, значит, идите в управляющую компанию, просите еще, чтобы дали вам дубликат, или копию договора. Я еще к ним должен ходить и просить что-то. А, ну, мужчина, знаете, вы уж извините, что вы хотите, чтобы вам МЧС приехала? Да. да. МЧС не выезжает. Живого мужчину, живого мужчину отключили от этого. От... Ну, здесь живого мужчину? Ну, это как при чем? Институт, У нас государство заботится компания. о своем населении, нет? Управляющая компания для этого есть. Понимаете? Я эту управляющую, управляющую компанию компания. не нанимал и не уполномачивал. И они свои полномочия не, не, это, не подтвердили ни одним документом. Ой, мужчина, значит, департамент городского хозяйства 52 Вы очень так замудрено все говорите. 52 это департамент городского хозяйства приемная. Перезвоните Добро. туда, может, они вам что-то объяснят. Подождите. Подождите, да. подождите, телефон запишу. 52 4400 Угу. Спортсамент городского хозяйства приемного. Всего угу. доброго. До Благодарствую. Свидания. Это ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Ну а почему в 15 звоните? Ну сколько это б... будет продолжаться уже? Приехал наряд полиции. В это... Хотел, чтобы я с ними поехал. В отдел полиции. По поводу террористического акта. Ладно, хорошо. Да сейчас в отдел полиции достану человека, пусть, пусть ему объясняют, что такое террористический акт, что такое, 40 тысяч засветников. Да. Ну, я думаю, сегодня это будет последнее, давай. Почему вы так думаете? Ну, не знаю. Согласно закону, так думаю. В смысле, меня задержат или что? Я вас ГОМ доставлю, пусть там с вами разберутся, чтобы не звонили. Какой ГОМ? Третий. В смысле не звонили? А подождите, вы не а платите не за делали? услуги предоставляемые вам, правильно? Вы не платите, пришли вам их отключить в связи с неуплатой, а вы заявляете террористический акт. Это нормально вы считаете? Так а если они ни один документ не, под, это, не показали? Это документ? Вы Почему то к вашим соседям не пришли, все остальные платят, а вы что? Вы, подождите, вы, наверное, думаете, что я немножко неадекватен, да? Вот смотрите, застырение общественного инспектора по борьбе с коррупцией, да. застырение журналиста. Хорошо, хорошо. Что-то говорить, нет? Ну, и что? Но это вам не дает права не платить за спектр, правильно? Вы собственник квартиры? А, собственник, персона. Будьте добры, тоже возьмите... Для объективного разбирательства возьмите документы на квартиру. Вы являетесь собственником. Так, а я могу отказаться? Нет, не можете. В отдел полиции проект. Заявили теракт. Не можете отказаться. Я вас пока добром прошу одеться и проеду. Не-не, вы не волнуйтесь, я поеду, я не отказываюсь. На, это народ, все это, короче, говорят, в связи с тем, что заявлен террористический акт, это надо ехать в отдел полиции. Номер три, да? Да. Все, я еду туда вместе с полицейскими. Еще раз скажите номер 002326. Достаточно одного И 002254. Здравствуйте. Сейчас я воды попьем. Да здесь, а здесь ну, В жить. интернете почитайте статью 207 Нет? Уголовного подельца. Что там написано? Заведомо, Сейчас. ложные, сведения. А почему? Террористическом... А, а я считаю, что это террористический, акт. А? а, ну ладно. Незнание закона не освобождает от ответственности. Ребенок вам в, в окно попадет. Тоже террористический акт будет? Нет, ну, то, вот то хулиганство. Да. Ну, а, а тут разборки уже идут три года. Ну и какой то террористический акт? Вы заплатите то, что ну, вам приходят услуги. хулиганы какие-то. Какие хулиганы? ОПГ какая-то. Я вам сейчас докажу, что это не ОПГ. Сейчас поедем в управляющую компанию, возьмем все документы. В чем проблема? Давайте. Ну. А то нет это вот так не выдают вообще никак. Говорят, идите в интернет там и смотрите. А это же не документ. Так вы посмотрите. Антон, время очень... Я понимаю, вы посмотрите, двери выносили. носили. Антон, Квартира полгода стояла без этого, без двери. Разберемся, не в курсе? Антон, разберемся сейчас объективно. Я, мы я собираюсь. Мы не собираемся каждый день вот на это приезжать. Да не свет, то воду отключат. А мы тут будем ездить на террористические акты, что ли? Нам заняться там больше нечем. А вы по-другому не выезжаете. Подождите. Я вас... Вы с управляющей компанией не можете найти никаких э, этих э, ну, соглашений и всего остального. Ну да. Правильно? Вы ну да. с ними договориться не можете, мы тут при чем. Нет, я с ними пытаюсь договориться. Ну, Вы да. посмотрите видео, я их у, них, у них все прошу. Да их с ними не надо, надо заплатить за предоставляемую. Ну, ну, что заплатить? Да. Что значит заплатить? Что значит заплатить? На каком основании? Они, да. они же даже это. Счет факторий не предоставляют, да. согласно государству. У законов постановлений правительства, которые регламентируют работу управляющей компании. Вы имеете в виду 354? -то? Все, есть. Я... Постановление. Так вот, оно к, к жилым помещениям не относится. Только ЕРЛИС могут отключать, если вы не в курсе. Ну, как будто по жилым помещениям они сами думают. Сами решают, кого отключить, кого нет. Все это прописано в федеральных законах. И, и это не сами появилось. решают. Я два года назад общался с Чураковым, который был директором он мне напрямую сказал. Просто я написано, Он сказал. Не, в он в праве. Нет, нет, не, не. Он под видео сказал. Тот, я сам быстрее, решаю, пожалуйста. Время. Ну, решение именно вы принимаете, да, отрезать провода или нет. Конечно, Конечно вы. Конечно. Мы просто думали, что суд принимает. Оказывается, Вы лично принимаете он под видео сказал. Я сам решаю. Вот вы говорите, не. Напишите на него в суд. Гражданство правовые отношения. Это вот гражданско-правовые отношения, которые вы называете террористическим актом, понимаете, нет? Так если бы это были гражданско-правовые а отношения. Юрийское лицо. Управляющей а? компании, Юр Лицо, правильно? Они бы предоставили хотя бы один документ. Если бы это были гражданско-правовые отношения. А они я только... думаю, что они предоставляли вам документ. Но вы там как-то вот все вот так вот нет. развернули, повернули. Да что пускай это... докажут, что, что предоставляли. У меня все на видео есть. Я же видеоблогер, у меня больше ну, 600 видеоблогер. видео. видеоблогер, я вам говорю, мы не собираемся каждый день ездить и тут разбираться, как вам свет отключают. Это вообще не наша работа. Не платите, значит, видеоблогер. Настоящие у вас настоящие, кто вы там, журналист или кто дайте посмотреть. Ну, этот Ермолаев из Следственного комитета писал уже заявление. По того, что... И в ГОМ-2 ездил, давал объяснение. Не, ну это просроченное, я вам не это показывал. Покажите мне просроченное. Это не знаю. Да что вы говорите. Ну, знаю, вы эксперт? Я не эксперт, давайте заберем на экспертизу, по поводу. Ну, что значит, Данил? Ну, вы сомневаетесь или нет? А? Давайте, ради Бога, направим на экспертизу. В чем проблема? Так я же вам говорю. Ну, я, я вам говорю. По по я довижу, де... что это и кто это. По ГОМ-2 уже ездит. все равно цветное там и это еще не говорит, что... Сам Ермолаев, наряд вот вот такой болезни? Ермолаев. Начальник Следственного комитета. Давайте собирайтесь. У меня ничего запрещенного нет, я сразу говорю. Да я и не утверждаю, что у вас кто-то есть еще. А вы думаете, видеоблогеры-миллионеры, что ли? Не живородящий, а живорожденный. Это ваше дело. Ну вот, а вы обзываетесь. Вы хоть знаете, что мужчина не может дрожать? говорите живородящий. Ну, если вы считаете, что вам что-то а почему действие не обжаловали? Обжаловал? Я же даже прокурора суд вызывал. Что дальше? А ничего все противодействуют. Я, я, я, я, не, я не супермен, я, я не умею, я же инженер-физик. Так я понимаю, но ну, у меня либо адвоката нормально. Ну, ну какие шиши? Ну какие шиши? Если блог, у вас мо ⁇ ничего, у меня вообще канал не был монетизирован до определенного времени. А -а -а. Ну, и Откуда такие деньги? -то? Ну да, даже за свет нечем заплатить, о чем я и говорю. Народ, еду в ГОМ-3, наряд полиции вызвал, они сказали, проедемте с нами, короче, из-за того, что я сказал туристический акт. Вот еду с ними прием, в ГОМ-3. Да. А, что вы мне как преступника? Давайте сзади поеду. Вы административно задержаны. Административно? Да. Сложное сообщение. 19, а там какая ответственность? Ответственность. до трех а. ну ладно будем судиться Антон, что Антон а. на время поездки телефон сдайте пожалуйста. не я просто не буду пользоваться и все. это же это вы же понимаете. я такую протокол... предупреждаю, это... вы, вы сидите под протокол... камерами будете пользоваться. Остановлю... Я, я же сказал двух вы... понятых и заму все вещи у вас. я я буду в камере наблюдать за вами. Как вас? Павел меня зовут. я вам сказал я пользоваться не буду вы меня слушаете? Я... А на каком основании ну, я на каком основании вам должен верить? присаживать? Ой, у вас должно быть доверие к людям. Да, конечно. Особенно, такой. А вы меня знать не знаете. Я-то вас знать не знаю, но у деятельности вашей Ну, тогда должны знать, чтобы у Бабушкиных целый мафиозный клан работал. В МВД из четырех человек. Uh -huh. То есть, если бы я там тоже находился, я бы тоже в этот парамханил, да? У вас фамилия Бабушкин? Нет, так там же вы сказали из четырех человек. Да. М этот. Бабушкин э Владимир Анатольевич, его жена и <звучит> два их сына. Да, вон что. Прямые родственные отношения. <звучит> я понял, Ну вас. и что, это разве не коррупция? Я и с губернатором по этому поводу разговаривал, и с мэром. Ну, я по данному поводу вам ничего не могу рассказать. А, ну вот. Что мы на Федорова едем? Я могу родным отзвониться, сказать, что на Федорова едем. На Федорова заедем в самом А. Потом -а -а. документы возьмем по вашей квартире. В чем-то проблема была. А я смогу с ними пообщаться. Ну вы это можете сами сходить. Почему с вами должны ездить общаться? Мы работаем по вашему сообщению, который, кстати, Ну так в том-то и дело, они, они там охране дали при, прямой это, указ, меня вообще туда не пускать, в жир, Да? Так, ну, вы, то, наверное, себя да, вы все на видео есть, посмотрите. У, У нас вас... шоу здесь или что? У нас здесь управляющая компания, рабочее место. Будьте добры. Сюда пройдите вместе с вашим телефоном. Вы, вы ко мне Потому... рукоприкладство применяете? Если я применю к вам рукоприкладство, то будет вам очень плохо со здоровьем. Это угроза? Это не угроза. А что это? Вы спросили, я ответил. Я пришел подать заявление. Присядьте. Что значит присядьте? Присядьте, сейчас вам заявление. Вам надо, вы присядьте. Камеру, пожалуйста, уберите. Я вас предупреждаю в последний раз. Основания. Основания, да. Основания такие, что я запрещаю. Я, мы приходили два года назад это подавать просто это, корреспонденцию, две бумаги через канцелярию. Вышел этот Русин Алексей Александрович и разбил мне телефон. А потом пытался уголовное дело на нас завести за то, что мы просто пришли две бумаги подать через канцелярию. Так и написал. Значит, телефон, телефон вам вернули? Телефон, его потом отдел «Э» по борьбе с терроризмом и экстремизмом изымал. Из меня пытались террористы и экстремиста сделать. Да, мне ко мне домой это с ОМОН приходил. эти 30 сотрудников отдела «Э» меня и все мое окружение пытались сделать террористами и экстремистами. Правильно, у вас идеология какая-то непонятная? Какая идеология? Если вы требуете что-то оплатить, покажите правоостанавливающие документы. Кто вас ополномочил? По законам все РФ. Какой экстремизм и о чем? И вот тогда им не удалось из меня сделать террориста. И они, и они мне сдали психушку на 62 дня. Вы сами были из себя делаете, вы Да какого террориста? Я что, что-то плохое сделал, что ли? Меня в психушке не кололи, не пичкали и просто удерживали незаконно на 62 дня. По апелляции вышел. И куда не жалуюсь, что не обжалуюсь, фолшные отписки. Уже в прокуратуре выше моего роста, стопка из моих сообщений о совершенном преступлении. Выше моего роста только в прокуратуре. И туда жалуюсь, везде отписки. Я даже прокурора Балина и Ботвинкина вызывал в суд. Не слышали? Ну тоже их отмазали там. так и есть, посмотрите на видео, все же на видео есть. Почему ваше видео не работает, никто ему не верит? Все верят. Ну вот вы же не верите, вы же сопротивляетесь. Ничего не буду, да? У вас же изначально недоверие ко мне. Так у меня все подтверждено и документально. Почему клан Бабушкиных ушел из полиции? Потому что мы доказали через следственный комитет и прокуратуру. Что-то подобное, подобный режим работы. Ближайших родственников в составе четырех человек недопустим согласно законодательству. А едем сейчас в этот э, на Федорова 53, в руляшку. Говорят, сейчас они это, через полицейский говорят, что вы им предоставите все документы. А я могу выйти? Выпустите, пожалуйста. А? Ну как я с ними хоть пообщаюсь при вас? Ну а что? Вы же сказали, вы это. Ну, какие скандалы, зачем... Да какие скандалы, я никогда не скандали. Вы что? Ну, мы тебя чего сейчас приводим в управляющей компании общаться. Ну а как еще? А как иначе? Так, вы приехали свои тут документы взять. А -а -а. Ну вот, а говорили это, выпустите. Вы же сказали, что позволите пообщаться с вами, Ой, с ними. Ну, позвольте, да. Когда дело вас отпустить. Ясно. Тоже правды боитесь, да? не правды боюсь. Нет, зачем вот это вот все надо? Ну, то, с другой стороны, да, логично. Для работы хватает, чем вот этим заниматься. Ну да, да, да, согласен. Не подумал, что-то за вас. Не блогер полицейский, правильно? Я просто делаю свою работу вчера. Мне остальное мне неинтересно. Ну вот плохо, что вам неинтересно. Вокруг ну, вас, ну, вокруг, ну, вас, ну, вокруг ну, вас беспредел. Умеете, уйду, может, будет и... А, -а, -а вот, вот все так говорят, все. Сейчас мне зачем это. Вот каждый, и полицейский, и прокурор, и, и этот, Следственный комитет, все так говорят. И судьи, и секретарии, все так говорят.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 Вызвал наряд полиции Приехали быстро Что удивительно На такое сообщение Обычно вообще не приезжают И а игнорируют Вот И В общем сказали Проедемте с нами Будет ответственность там какая-то А узнали Так вы только сейчас узнали Кто я Ну Че ну Ну че вы лукавите-то Павел Если бы не знали кто вы Я думаю туда побольше бы спецслужб Правильно А вы в этом смысле а, ну тогда, да, тогда извиняюсь, что это сказал Желукавити. Так, этот, э, э, сейчас заехали в управляшку, они тут э, собираются какие-то документы взять. Меня держат в обезьяннике в этом, э, в УАЗике сзади. И, то есть, э, это, ограничили свободу передвижения. Ну, ну сказали административно задержанный. Вот. И это. Потом поедем в ГОМ-3, отдел полиции номер 3, и там будут какие-то разбирательства. А с утра в 9.15 было повторное отключение. Только их уже пятеро было. Не было Вероники Беляниной и соседки со второй квартиры. Как бы фиксировать все, все да? Я. Я для чего видео-то снимаю? Вы что думаете? Мне делать нечего, что ли, видеоблогерством заниматься? Я начал этим заниматься только из-за того, что. О, а вы курите, здесь нельзя курить? Ну, вот. Вот, вот тут вот? Нет, вот в вашем отсеке нельзя. А, вот, вот я. Это, я ж почему видеоблогерством занялся? Я вынужденно все снимаю на видео, чтобы доказать, что я ничего не нарушал. Вообще ничего. Никого не трогал, не это, ни матерился, ни, ни рукоприкласствовал. И ни одного закона не нарушал ну, выясните, Почему вот остальной народ в вашем доме спокойно живет А вам все что-то не лечится Ну потому что народ хочет до пенсии дожить да. Вот как вы А все остальное пофиг И не хотят разбираться Ни в законах, ни в законодательстве А мы разобрались И? И. То есть они втихаря вот эти все делают дела А народу ничего не говорят об этом вы платите, вы платите Вы же типа потребили Хотя слово потребитель Относится только к юридическим лицам Вы просто, я вам вот реально говорю Вам это, до, до пенсии, Я понимаю, что вам это неинтересно Но раз уж появилась такая возможность Можете почерпнуть немножко знаний Или неинтересно все равно Вот, вот в том-то и дело, что очень интересно живем у меня очень много знаний. За, за это меня вон это и пытается. Я пытаюсь вот сейчас они подали в суд исковое заявление, сразу перевели в упрощенку. Незаконно. То есть это что такое? Это без без присутствия сторон. Они хотят без меня все решить. Потому что знают, что у меня миллион доказательств, что они не правы. Это им мало показалось. Они вчера пришли отключить электричество. Сегодня пришли. Дальше что, убивать будут, что ли? Я просто обязан сообщить о такой тенденции. Никак же не сообщать так, что это террористический акт. А что такое террористический акт? Давайте почитаем. Террористический акт – это достижение политических, идеологических, экономических, религиозных целей насильственным путем. А ты где читаешь? Вы там, в Википедии? Я читаю Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 205. Там совсем другое написано. Это вам через телевизор вдавливают, что это там какие-то политические, религиозные. А в 205 совсем другое написано. Вы что-то это? Руководствоваться, когда шкляту давали, вы же давали обязательство руководство законодательство. Подождите, подождите. В Но... кодексе просто идут разграничения по частям. Ну вот. Так нужно же в первую очередь на это, на нормативно-правовые акты ориентироваться, а не на интернет просто. Тут вы видите, например, в первой части что написано? Чтобы дестабилизировать деятельность органов власти. Ну, так, так а при чем тут власть? Я, там, же, там же много или-или, смотрите, угроза, это опасность гибели человека. Плюс причинение значительного имущественного ущерба. Вот я считаю, что мне это... Вы... Цель какая у всего этого? Чего этого? Этого Какого? Ихнего ли моего? Ихнего? А чтобы я не смог обжаловать их решение, у них задача, чтобы вот этот суд 12 февраля решился не в мою пользу. А я сейчас готовлю иски, возражения, то есть вот там арбитражные, постановления обжалую. А я это все делаю на компьютере. Они мне специально свет рубают, чтобы я компьютером не пользовался, не просто не пользовался, так еще и компьютер может сгореть от перепада напряжения. У меня этого и БПшника, источник бесперебойного питания, у меня его нету. У меня блок питания сгорит, и может и материнку, и процессор зацепить. У меня там вообще пожар может быть. Суд так вот, я и пытаюсь подать в суд, они мне свет отключают. Как я подам суд, если мне не на чем печатать? От руки можно Вы что с ума сошли, что ли? Я, я два месяца буду составлять от руки. Я думаю, например, у вас есть. Нету в том-то и дела через, через 9, сколько, сегодня 3 число? Через 9 дней Будет заседание Заседание по поводу чего? Ну, они подали исковое заявление Управляющая компания? Ну, якобы они Там у них, это, как говорится Нарушение на нарушение по законодательству В их этом, исковом вот этот Матешенко якобы подал, Григорий Александрович, вот он и приходил отключать. И руководил всем процессом. И вчера, и сегодня... Так, приехали в управляющую компанию. Город Сургут Федор, Федорова 53 меня держит в этом в обезьяннике сзади в машине. Что-то, я так понял, они хотят застребовать и вообще, на каком основании вообще отключение произошло? Приказ, там, эти наряды и все остальное, вот этого опросить электрика непосредственно, который отключал. А, кстати, я их все фамилии именно и знаю. Ну, это... ну, вы можете вот найти вот их всех здесь и опросить. Я, что, день буду терять, да, просто... Ну, а я что, должен без света сидеть? Вот такие дела ждем. И со ну, что значит оплатить? Вот завтра придет человек с улицы, скажет, плати мне, я новая управляющая компания. А где доказательства? Ничего не знаю, плати и все. Вы будете платить? Павел? Ну, я ж плачу. Ну вот вам и ответ а, а, Нет, а вопрос в том, что если завтра еще трое придут и скажут А мы тоже управляющей компанией, плати нам тоже платежная платежная, вариант, говорил, вы уже Так заплатили. в том-то и дело, что нет платежного документа Вот эти анонимки, которые они присылают Они там ни печати, ни росписи, ГОСТу не соответствует а Главбух ни, ни за что не отвечает Это анонимки и пустышки Это не документ, суд не принимает их к рассмотрению Это рекламная брошюрка просто вы когда-нибудь акты выполненных работ видели по своему дому? А? Да. Да? А я ни разу не видел. А фамилия моей персоны, Булгаков. Что? Булгаков. Фамилия персоны. Ну, это международное право, потом поймете. Вам же некогда разбираться. Потому и не понимать. Как вы написаны? А? В паспорте персоны Булгак Антон Николаевич. Уже полчаса стоим у ДСВЖР. ВЖР, они что-то там выясняют. Одно, один пошел, второй вот сидел, сейчас тоже куда-то ушел. Меня не упускают, я просился там покурить, туда-сюда. Они нет, все типа сиди. Я опасаюсь, что они специально меня удерживают. Они сейчас могут там что-то автоматы там выдрать все или еще что-нибудь подобное сделать. Мужчина, а как вас звать? Алексей. Алексей. Что, дали какие-то документы? А, конечно. Серьезно? Да. Ну и что сказали? Пару уведомляли обо всём. Каким образом? Посредством электронной почты, которую вы указываете в твоём обращении. Ну, а вы вообще в курсе, что только в письменном виде? Я не знаю, что у меня нужно разбираться. А, ну вот. Объявление вот, эти, вот водители, И держит до пенсии. Говори. Правда заехать, едет, А там народ, это что? Не, я новости читаю. это? Соратники! У вас же начальник Дмитрий Луценко? Ну вы вот здесь с ним общаетесь, нет? Ну вот он и именно он направлял дважды меня в психушку незаконно. Он был этим, начальником отдела E2 года назад после пенсии поговорим, когда на пенсию выйдете. Я все понял. Их туда. Благодарствую. Обрадуется. Я что-то раз в 7 был. все незаконно. Вот смотри, две цифры, да? Управляющая компания ДЗУЖР в прошлом году. Выручка 2,6 миллиарда. 2,6 миллиарда рублей. А прибыль 4,8 Они с населения 2,6 получили. А прибыль у них 4,8. Откуда? У них есть другие источники дохода. А всего больше 7 миллиардов в год. 7 миллиардов. Нормально? И ходит, отключает всех подряд. Позавчера отключили женщину на Егорской, 8, двое малолетних детей. Она им платит. У нее просто небольшая просрочка. Она за последние два месяца заплатила 10 тысяч. Я не знаю, это каждый случай индивидуально. Ну вот. Нет, так двое малолетних детей. А она их как будет кормить? Руками разогревать еду. Так они мало того, что приходят и включают. Еще вот этот Матюшенко Григорий Александрович, юриспонсор, управляющий компанией. Начинает меня при всех называть красивым, симпатичным, провоцирует на конфликт. Красивый? Вы меня красивым назвали? Да, чего нет -то? Вы очень симпатичный молодой человек. Извините, а это, меня мужчины не интересуют, поэтому но меня я не говорю, что вы меня, интересуете. меня красивым я называть вас не вас надо, я это вам это запрещаю. Ну, то есть, вот сейчас вы уже понимаете, что кто к вам приходил? Но сейчас, ну, у, у меня спорта... все фамилии, имена, отчество есть. Так вы знаете, кто это был? Так, так а я... это, это, все со... это все со слов их. Они сами называются. Но при этом ни один документ не показывает. Ни не паспорт, ни доверенность, ни, ничего не показывают, ни одного документа. Даже его, они там акт какой-то составили, мне копии не выдали, хотя я требовал. Вообще ничего не выдают, ни одной, ни одной бумажки. Вчера пожаловался, приехал участок, взял объяснение, что дальше? Где уголовное как дело? Что <сих> нужно, значит, я я же разъясняю, я уже два с половиной года. Вот, вот только в прокуратуре выше моего роста, моих обращений. Да, вы все прекрасно понимаете. Ну, так и вы тоже прекрасно все понимаете. Да. Все друг дружку прикрывают. Так, да. Сигареты запрягалки, с этого телефона бесшумно, либо выключаете, отдаете режимную часть. Телефон на бесшумной, либо выключаете. А выключаете. протокол изъятия? У вас его никто не изымает, здесь режимный объект, пользование сотовой связи запускается. Так я не буду им пользоваться. Вот смотрите, при вас так, бесшум... части обещали. Бесшумный режим нет. включаю. Сдавайте его в режимную часть. А я, я хочу, чтобы у меня телефон остался. Мало ли что случится. Я вам объясняю им пользоваться, не дам мало. Я не буду им пользоваться. Все в кармане режим. А, кстати, Машина. административно задержанные, кстати? Можно? Да. А где протокол задержания? Протокол задержания делают сейчас. Так сначала составляется протокол, потом задержаться. Здравствуйте. Здравствуйте. На основании рапорта доставляем. Как жизнь? Я хочу, чтобы мне телефон остался. Телефон отказывается сдавать. А? Телефон отказывается сдавать. Я хочу, чтобы он у меня остался, мало ли что случится. А? Вот, да. ну, последний раз, когда я вам сдавал телефон, что-то все удалилось там у вас. Что там? Удалилось все? Не может. Да. Нет, а что, я не понимаю. Это. Давайте протокол вставлять, что телефон изымаете. У вас режим на объекте, кстати. Это не режим, это просто отдел полиции. А, он не может быть режимом? А вы видели хоть один документ, утверждающий, что это режим? Не моя вот. Вас это не интересует? Как всегда до пенсии, да? На пенсии выйдут, там поинтересуют. Все У у них спрашиваю, но смогли подтвердить никогда. Ну, я-то слово могу. Ну, то есть это ваше личное мнение? Что это режимный Нам кто-то сказал, вы поверили и то же да. самое говорите мне. Ну да. Как бы и так. Есть у вас маска? Нет. Нет у него маски. Мужчина, так, и дайте вот сюда. Вещи свои все выкладывайте сюда. Мы сейчас их всех перепишем, наши вещи. А при выходе заберете. Я задержан? Да, вы задержаны. На каком основании? Статья 19.13. Заложен вызов полиции. Так, и какая мера пресечения? Административный протокол, вас отпущут. У меня статус задержанный? Процессуальный статус? Пока у вас статус доставленного? Протокол доставки. Вот он, протокол доставки. Какой протокол он доставки, душа? протокол доставления. Вы тут не компания по доставке. Протокол доставления. Вот, я его сейчас заполняю. Время вашего доставления, ваши данные. Так он должен быть доставить составлен еще до. доставление. Почему? Да. А вот время остается, когда я вам, когда вы пересекли порог отдела. Вот это время. 55. Здесь тысяч. Ну, похоже. Ну да, в принципе, это попытка. Давайте вещи свои будем переписывать. А если мне предоставить? Чтобы... 19.3 статья Неповиновение сотрудников полиции. То есть вы требуете? Да, я требую. Законы требуют. Твои... Это мои законы требуют. Мы подчиниться под принуждением под вашу ответственность. Марка телефона. Вива uh, y 19 Пусть будет Вива 19, 19. Что еще? Четыре ручки. Так вот таким людям потом давать покурить, куда-то сходить. Да ничего, давайте сумку снимайте, покажете, что вы. же тоже куричь, курящий. курящий. Как не курящий. Не же видел, вы машине курили. Просто дым шел. Да? Дывай. Печать. Как он там был? Гаков. Антон Николаевич. Анатолий? Антон Николаевич. Нет контракта или давай вернуться, чтобы говорить. А, Часть-то зачем с собой взял? <свят> как ее называть? <свят> зачем, зачем изымаете вещи, которые ну, вообще никак это не относятся к делу? Вы данную вещь у себе можете какой-то вред причинить, пока здесь будете находиться, либо окружающим. Поэтому нет. она временно забирается у вас. Как печати можно? Ну брить? по голове ударить, можете кого-то поцарапаться? Я не могу. Вену вскрыть, можете? Я не могу. Значит, кому-то сделаете. Ну, что еще там у вас? И, и другим не могу. Ну, вот это зачем вы с собой взяли? <кười> <кười> вот. <что>? Ну мне что надо было голышом выйти из дома или что? Ну причем тут голышом да? вот эти? Зачем бить? волосы отрастить? Это да? палка. Зачем волосы отрастить? Что не могли побриться перед выходом? Так что? Ли? Надо было с собой диван еще взять и подушку. Ну. Но. Но. И подушку снимать. Пауэрбанк. Дальше. Леш, возьми корзину, пока куда вот это вот все вложить. Маска с диоксидом титана. А что делать? А потому что она с диоксидом титана. Диоксид титана вызывает и этот вкусной ткани. Ну это... ты ее для чего особый ночь? А чтобы показывать другим, вот такие маски заставляли носить на. Вас не заставляют такие носить. на нагречь. Диоксид титана при дыхании вызывает и... И легкие. Кстати, в антисептиках, которые стоят, там такие же. Ладно, это Все я ценность не представляет, поэтому писать я не буду. Сколько Фарты пачек сигарет? Для меня Раз, 2, 6 пишите. пачек сигарет. Для меня представляют, пишите. Градусник. Сейчас свое ношу с собой, да? Ну, некоторые же пытаются этой лазером каким в глаза стрелять. Есть. Вот приходится градусник использовать. Почему? Потому что я не хочу, чтобы мне каким-то лазером китайским, который не сертифицирован, и у которого... Э, Ладно, я понял. И что длина волны Как градусник как помогает вам? Ну, им же температуру надо измерить. Так. так. Ну, что достал измерил, все, пошел дальше. После того, как вам в глаза стрелили лазером? Нет, я не позволяю. Градусник для чего носишь? Еще раз поясняю. Приходишь это, в любое учреждение. Они, они говорят, у нас типа это... Не вот, не какая то да-да-да-да-да. Да, а, а, да. все, все, я понял теперь. Это. У нас типа иди сюда. Я, я теперь понял, давай-ка дальше. А когда измеряешь градусником, все, все нормально. Все нормально. Балаклава. Бабаклава? А, балаклава. Балаклава. Молодец, что юмор не теряешь. Так, степлер. ЦНС представляет огромный. Господи, мы как будто это. Степлер. Это канцелярского маньяка оформили. у меня уже места нету писать твои вещи все. Ну давайте отдельно. Еще один. А как же Павруба. Он У нас есть начальник. Тут двадцатый год, двадцать первый переделывают. Да, они приносили, Не знаю. Вот он надо тогда и все его возьми. Дальше. Редмету. Пусть будет Редмет. Господи. Дорогая женя, мне не суть важна. Ну дорогая, 4 рубля она стоит. Что она дорогая? Для меня дорогая. Ну да. Это долг 4 рубля. А? Конечно, дорогая. А кто сказал, что у меня есть? Еще Вы сами решили? Документы есть решение посмотрим. суда. Решение суда есть? В чем решение суда? Только по решению суда человек может быть признан должником, если вы не в курсе. Николаевич, давайте дальше. Сумку тоже задавать? Да, на ну, вашем На ней же повесить-то можно? Можно, значит, надо Я не знаю, что помочь. у вас тут происходит, я не сигаряюсь ничего такого совершенно. Я вас многократно здесь Я теперь понимаю, да? да? Тоже хотите, сыновески, да? чтобы они вам лично подчинялись? У меня есть что-то пришло. Думайте. А чего вы не записываете ничего? Ну что я буду записывать в бумажки? Давайте еще что-нибудь запишем. Какие были ваши какие-то А что, плачу, что на Носки. Носки. ты давал в не дадал. Я Что а. вы на личности Только переходите? еще что-то. Что на личности переходите? Если, да. возник, если у вас возникло личное неприятие, то есть у вас возникло личная неприязнь, Да ничего у меня не возникло, просто знаете, нет. всему есть предел. А я что, чуть не нарушаю? Ничего не нарушаю. Ну, а в чем проблема? Самый милый человек. Ага. Человек дня просто. Ага. Ага. Опять началось. Ага. Опять деревники намешились. Да вдруг завтра еще интереснее попадется. 50 -50. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Распишитесь о том, что вы в 20. Господи, в 10.55 пересекли порог отдела полиции. Я могу присесть? Да? Там опасный стул ломается. Видите, девушка тоже стоит. Ну а что вы, девушке, сломали стул, предоставили? Я вот ничего не пригласил, я так же пришел, как и вы сюда. Так, а, а, а ручку я могу использовать свою? Господи, ну вы же в руках ее держите. Нет, это не моя. Это ваш. Ну не исчезнет ваша роспись. Сейчас я прочитаю. Комар сел на лоб. Здравствуйте, вам в чате? С такими людьми как бы это. Испытывай да, терпение, да, какое у тебя? Так, так. к тебе? Mm -hmm. так вот, Без ущерба, без акцента. А -а -а. Неправильно, да? неправильно у нас протокол выставления? А? Вы считаете неправильно протокол выставления? Вы бы еще дописали то написали, ну, это, Павел, я же пояснял, нет смысла что-то пояснять, пока вы не выйдете на пенсию, тогда у вас появится интерес. Хорошо. Я забуду, поверь, мне хватит без этого. Ну, тогда ну, ты расписался, то будете. А я вот расписался. Где? А. А, вот, живой мужчина, хозяин имени Антон. Да. А, даже так. Нет? Ну, давай тут так же, тогда расписался. Это вот твои вещи все перечисленные. Не все. Как, как ты там, живой мужчина по имени Антон Или как? А в паспорте так же расписали? М? Паспорт не так его? Когда паспорт получал, не было таких знаний. А, так, таким он не был, да, потом? Когда... Таким начитанным не был в то время. Угу. Это... вопросов нет. А пенсия тоже откажется? О, Государственная. Да. А я, ну, я на нее не рассчитываю. Да? да. Я думаю, что ее отменят. Ну, я, думаю, я наверное, не доживу. Ее отменят скоро. Я это еще в 2006 году сказал. Посмотрите, что творится. Я с 2006 года не рассчитываю на пенсию. Ну, я тоже думаю, пенсию бы. Нам волтовали, я бы сам там складывал себе, сколько мне надо, да? Ну, все равно пенсионерам не плохой пенсию платят. Так не крути. Можно заработать не на, не на плохую жизнь. Ну что там, что там еще? Продолжайте мысль. Так я за вас дописываю, что вы мне тут изъяли. Вы же как, если я откажусь подписать, вы же возьмите, позовете двух конитер, и все, типа, отказался. Ну, прикольно, за вас вашу работу делать. Хорошо. Да, конечно. Вы же не отказываетесь, вы же берете и пишите, Непонятно, что вы подпишите, а вы там письмо пишите, прям молитву тут надо. Что молитву? Шар серый, что тут Перчатка, маска с диоксидом титана. Что там, сохраняю за собой права. В общие вещи, черная сумка. Перч... Ну зачем вы все. Вот же оно все есть. Вы просто подпишитесь, согласно вот этого списка. Зачем это все переписывать? Покажите, где здесь черная сумка. Здесь есть? вы скажите, я допишу, в чем. Я говорю? же вам говорил, допишите. А вы говорите, нет, не надо. Не Сами себе черная сумочка, правильно? Не сумочка, а сумка. Через плечо. Сумка это большая, Заканчиваю. Ой, ну, такие люди прям с утра заряжаются, мама, на целый день Прям Работать охотой В смысле, побить? Нет, просто работать охотой, энергия заряжает Ну вот Все, а роспись? А Я же не говорил, я расписался, живой мужчина когда-нибудь Копию предоставить? Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Как нормально? Нормально? Чего вы здесь? Да опять публикации какие-то вот, у нас? Конечно. Да ну у вас. Да у нас откуда? Вы же знаете, я никогда ничего не нарушал. У нас тоже вообще все же ровно, вы знаете. Что вы? У нас все ровно, вы знаете. Ровно. Ровно. ровно? ровно все по закону или как? Делайте мужчина, хотя они отдал. Это. Маска его? женский да? А? У нас сделание его приходит. Кто будет это все составлять? В базе нет еще раз. Видите, вы тренировался как раз. Точно Булгаков Антон Николаевич. А его базе нет, да, смотрите? Есть. Есть. Что-то Булгаков? Да. Антон Николаевич. Антон Николаевич. Антон. А ты Старшиной хочешь быть? ]onnemental. Ты вообще спросил, он есть или нет? Нет, Старшины. Жека, почему ты говоришь, что он сообщил у Кири Он что То есть, если он был то есть он бы если он если есть доказательства того, что он по идее на очереди шизань шизана, не составит труда выполнить А если он на него есть комендант, а что можно его пойти это а, откатать, вот, а? да, да, позвонить, <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> Геннадий Иванович, Дмитрий Николаевич вас, главный дождик А, все это? Да, да, да. И, да, что, ше... Далай, а, все, как... да. Да. Да. Mm -hmm. Ладно, понял. Что, да. Сюда. да, Можем, да мы я что скажу, для Ой, Владович, витр, а, ну, Трихо, что Скажу, начальника. в вашей папке... увидите да. Открывается он? Так что пока на него ничего не надо. на Ну, да, О, да, И, уже... Да. убегай! Сейчас поедешь с Виде поедете в ПНД с человеком. Они выпишут, да? Нет. Ты должен направлять, ты направляешь Нет, направляешь, ты А мы а а его направляем, Сейчас. 15 десятки. На фонтике, на возможности, да, если там ну, не состоит, да, вопрос будет. Да, а лучше его все на пусть Да, сообщает о терактах Скажи, у на него, где-то, где-то, где направление, где Да, а напиши. <плес> да. А че а, не наделать? Нет, не Да. нормально да. Я я что если кто-то людей я как Ну давай, где это шахмат. Хотя сказал, у нас Я просто в ни разу не был. Там куда? Прямо к или все? заходишь, не на 19-13, если он состоит, он чуть-чуть более сильный, что он сидит какая? А он вот знаешь от Бензелову я был конечно уже что он не состоит он, не состоит, он не состоит. А чё вы там снимаете? Джо пришли опять в свет? Да. Ну, это материал. Вот. А чё А чё вы там он факта не говорит, что террористический арт, где хоть бомба забыл. Он просто к себе вызывает. Имели террористический арт. Он просто вместо того, что угодно жизни... Нормальный бас падает, не знаю почему он не даёт. Нашёл тему. Нормальный бас, да? Не знаю. Как я смысл, есть ли на его вообще? Получается, бросался, может он изменение упало, как было А это. -а -а -а. Да всё, всё, ну, то же самое, типа пират э, два раза, но не типа угроза и. Ну сейчас они подумают, я вам скажу, что вам составят. Акт прослушки, что там написать? Акт прослушки, здесь записать протокол состава. Ну, Выпишите, я рисую, сниму, и доехали нет? Ну, ну, ты, наверное, догадываешься, да, что нужно делать? <су> Надо, чтобы он отказался на подписи. То есть под 6-9, чтобы оттенок был по 6-9. То есть на номер того, чтобы оттенок был. Ну, на, на да. да. Ну, пускай кисель. Ничего не получится. Ничего не получится. А че? А че, так ну, если он вдруг там... Подходит под этот кто, блядь. Вот ну, это, да? Все, давай. У меня? Они доехали до ПНД. За, зашли в тот. Да, да. Пока еще не знаю. Да, да. Что А да, сильно сказать, чиперы. Ну, нет, но там, Более не менее? Да. Спасибо что вы не понимали. Довели? Присимо. Короче, смотри. Чёрт на на Саша, ну зайди сюда! Доколеть а, же... я seul Щел fourteen Чść, без оборотов на меня, без ущерба, без акцентов, сохраняя за собой живое мужчина, когда именно я напомню в Так, что это? делать? Поживай, проживай. Саш, ну, проживай. 6-9. Я должен не только думал, чтобы уже, да, не любите, что 6-9. Ну <соединяющие> вот. а, да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. да. А -а -а. Ну да. да. Mm -hmm. Я романтирую не сдал, Он, от всего оказался, что он Все, так, Он, что-то, то не прийти. Нет, не но он, же отказался. раз, не потому что Или А это вот, почему. Как раз объяснение есть. Да, вы меня есть, и на Что Слышишь? Слышишь? По 6.9 можно у нас есть? У нас есть. А блядь, не у нас есть? Ну, он свидетельствует как, то что он отказался. Ну, его, и папа протезирует, считает, что именно иметь Все. Случай, есть хорошие Из Ну, все отказался, а? Да? Угу. Объяснилось, что есть Здесь говорит, кто? И Они же в как отговорят. Переходят к церкви. блядь. Что заебись, Потому что, блядь. сделать нормально. Губок лорить зажимать название. Да? Ты надолго? Да? Что? Ну, вы, я говорю, ты надолго? Да? А, а? да. а? да, на основании чего-то есть. отказался что там в <связывается> Ну, там не пишут. Вытасай, давай я сейчас спешу, может, при голове Или Там у вас Там что, на видео Почему? А Чистый гонг выкатывай и пишешь, почему? Все. Ну, что ты не а, ну я, да. ну мне опять Нет, другого. А Я просто думал, в там начальник... А у нее не было никаких признаков. Да. зачем тебе это? По объяснению, что не надо ли указывать на какие признаки? Просто прописано, что он отказался на свидетельстве. Сядя, чак, и Был поставлен звонгами полиции, во сколько это? Во сколько это? Для показания медосвидетельства на свидание. Не пишет какого. Накотического, там что-то. Который, куда отказался. Вот это объясняшка, надо привозить, что будет потом в квартире. А как же ты 6-9 Там что, Только я говорил, этот протокол, акт. Но он говорит, акт. Ну, блин, да, а да. чё он, акт-то? Ну, куда? Объясняшку, куда? Просто, пожалуйста. Скажи мне, блядь, в Шаховской должен быть. Да. Да. Шаховку, да. ну, да. надо. Ну, Шаховку не надо уже. Думал, когда ты решишь. В 20-17 выигрыши в 9 не знаешь. 69, это не вообще не хочу. Вот сейчас Дима, наверное, зайдет Дмитрий 69 6 9, надо? А? Ну а? а? Только А, все. Вы что делаете? А когда вы меня Сегодня. Ну вот это, зайди сюда. Что это материал? Он не или что? Нет, это это, который дирекция уже идёт. Булгатов. Булгатов? Антон, да, по вот. крайней мере, писали только, только 19-13. Мы сейчас возили о судебе с Он отказался. По 6 дней. Чтобы было закрыть на то, что Здесь? 6 А где не они него догадываешься? Этот. Это А что, там вообще не войдет? 6-9 и да. <связываем> <связываем> Сообщу. <Софью, связываем> то, что <целиком>, совершенно <связываем> <что, связываем> <и> физически так. <связываем> Вчера <связываем> и там что-то два раза, но <связываем> а теперь там, жизнь в опасности. <связываем> все, <ху> <связываем> на самом деле мы включили <связываем> свет, а потом за неукладывание. Ну давай, приятный лактал. Уже не закончилось. Я вам пишу. Я у нас сами потом пишут. Вот вы. Видишь, у здесь, Ну что? Я не вот ты не такой вообще. С да. Да. Сами да, вот она пишет, что это его друг пришел, поэтому не записали. Ну еще? Да. Ничего, никому не надо, что, вы можете Да, да что... Ну, я обсуждал, чего я... Ну, ну, пойдем... Ну, Ну, пойдем... У меня, у меня Угу. не Это А не то сейчас и надо. И будет. ну, и скажи мне, как сюда нести, потому что мы он не горянил под регионами. Он в этом барсейном живучий, живонодящий. Он не горянил под регионами. Он не Он не употреблял. под регионами. Он не горянил под регионами. Он не горянил под регионами. Он не горянил под регионами. Он не горянил под регионами. Он не Он не горянил под регионами. Он не горянил под регионами. Он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 Третья полиция поможет отбить. Вот помогает Ну, решает. Как бы с у меня общались, все его знают. Все... Да. Ну, никто не решается на закрытии его. По факту это. 19-13 составится. Ну, все, 19 -19 составится, все принято. 19-13 составится на него да, он уже с собой. Да, вот ну, это нормально. Пока, да. Это нормально. Сейчас, секунду. Павлович, ты в курсе живородящего-то? Да. Который сообщение оставлял, потому что терапты. Ну? На совершенных тераптах сообщение оставлял. Привезли 19-13, ложный вызов будут составлять? Молодая, <с да я знаю! Поставаю! В заднем суде на первом этаже человек умер, плохо стало. Я сказал, маски с диктенем заставляют носить на агрессию. Диктенем называют этюк легкий. Как я уже на народ обратился, говорит, нас заставляют носить. Я здесь снял видеоролик, после этого перестали заставлять носить такие маски будьте осторожны, что выносите. Может, Можете посмотреть, это посмотрит Наберешь маски с вакцинами стану. Все, все. Да. Все. да. Все, все. да. Все, все. До свидания.